Я Ларин Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема нечистая сила, а чистая душе не угроза. Нередко в нашей жизни, мои знакомые, ваши друзья, родственники, много людей вокруг обращаются к всевозможным ведуням, целителям, провидцам, которые якобы видят, либо не видят что-то, чувствуют, могут сказать, либо не сказать, солгать. Как правило, такие люди обращаются к ним, к этим мастерам. Поскольку не чувствует в себе силу, не чувствует в себе некий стержень, который бы помогал ему. Это те люди, которые слабые духовно, слабы характером, очень впечатлительные. Это те люди, которые зачастую не отвечают за свою судьбу, за свои поступки. Они привыкли, как правило, все списывать на карму, на судьбу, на поступки людей, на мир вокруг. Если с ними что-то происходит, они всегда винят окружающий мир, Вселенную Бога, родственников, знакомых вообще социум, природу, все что угодно, только не себе. Я хочу сказать, что тот человек, у которого чистая душа, она у него чиста перед своей собственной совестью, перед людьми, перед Богом, то перед этими, эти, то этим людям бояться нечего. Нечистая сила их не возьмет. Если перефразировать, если вы живете в гармонии с природой, с совестью, с Богом и с людьми, вас никакая грязь просто не возьмет голыми руками. Что бы вокруг люди ни делали, наводили на вас порчу, с глаз, наводили всевозможные проклятия тем или иным образом. С кем бы вы ни связались, с черными, белыми магами, колдунями, ведунями, плевать, никогда никакая грязь, никакая нечисть к вам не прилипнет и не пристанет. Никогда вы не будете страдать, если вы чисты. Перед Богом, перед законом, перед людьми, и главное, перед своей совестью. Тот человек, который спит спокойно, не не переживает, не крадет, не лжет, не убивает. К нему никогда ничего не пристанет. У него не будет проблем ни со здоровьем, ни с финансами, ни с жизнью, ни в семье, ни в отношении с кем это ни было. Когда вы живете спокойно, вам никто никогда не сможет причинить вред. Проблемы вас не будут доставать. Вы с плохими людьми даже не будете иметь никаких отношений. Они вам не смогут навредить. Никто. И никогда. Самое главное, вы должны жить по совести. Поступать по совести. Если вы человек верующий, вы должны помнить, что говорят заповеди вашей религии. И если вы атеист, то вы должны понимать, что такое совесть общечеловеческая. Что такое закон той страны, где вы живете что такое мораль и этика. Если у вас воспитаны мудрые умные, вы понимаете о чем идет речь. И если вы живете так, как вам подсказывает совесть, если вы живете в гармонии с природой, с жизнью и с миром вообще, вам нечего бояться. Не ходите никуда, не обращайтесь никому, вам не нужна ничья помощь. Вы сами себе уже помогли тем, что вы исцелились, исцели свою совесть, перестав заниматься глупостью, гадостью, либо какой-то нечистью, которую поручит вас перед законом и перед Богом. Никогда в своей жизни не поступайте против совести, против морали, против этики, против законов любви и Вселенной. И тогда вам не придется не ходить ни к кому, ни к бабушкам, ни к дедушкам, ни к шарлатанам, ни к мастерам, ни к ясновицам, ни каким любым другим мастерам, Мыслимыми, мыслимым и немыслимым практикам, если вы всего лишь честны перед собой и перед Богом. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.